Садовые дровницы от производителя по оптовым ценам. Фабрика интерьерной ковки предлагает удобство хранения, практичность и декоративность в дизайне. Материал изготовления – металл. Отличие садовых моделей в ассортименте от интерьерных в габаритах. Уличные варианты имеют крупные размеры для хранения большого объема поленьев. Дрова в дровницах аккуратно сложены и не разбросаны. Подставка для дров защищает заготовленные поленья от сырости. Продуманная конструкция изделия позволяет уложить дрова таким образом, что между ними будет постоянно циркулировать воздух, будет осуществляться вентиляция. Все дровницы украшены декоративными элементами и элегантными завитками. Имеются модели на колесах для удобства перемещения по садовым участкам. Фабрика оптовый производитель садового декора.